вот аппарат почему-то незаслуженно внимание к нему никто не, не, не уделяет вот использует он глюк x-plan 10 то есть смотрите я тяну на себя джойстик и получается передние два крыла вверх подымается задние вниз это вот как раз глюк x-plan 10 в x-plan 11 он задерет все четыре крыла вверх и поэтому эффект руля высоты не получится влево вот так вот он выворачивается вправо и также на педали реагирует адекватно получается что этому аппарату вообще не нужно ничего никаких рулей высоты ни вертикального ни, ни горизонтального оперения только вот эти крылья и все ну и сами смотреть бред конечно сумасшедшего но аппарат летает так что закачаешься кстати от скорости полета на определенной высоте скорости он меняет цвет то есть он раскаляется прекрасно Такая вот у него есть и эффекты перехода звукового барьера и многие такие интересные вещи. то есть он вобрал себя все, вот как я делал сигил, делал еще всякие там эти летающие дома, он все самое хорошее себя вобрал, поэтому так не буду долго рассказывать, времени нет, ролик получится, смотрим, здесь вы не откроете броняшку и не откроете стекло, Другой последовательности, то есть сначала железяку, потом появляется кнопка «Сква открытия». сейчас открывается, вот видно, да. Что здесь дальше объяснять? Это открывается передняя задний задняя. И всякая хрена, что все это открывается, все это разрушено, все это шумит, переведет. В центре расследовательника появится вот такая панель который есть вариант прозрачный вариант темный да? ну, то есть от фона вы хотите менять вот по принципу windows 10 да? вот, темный оставлю так дальше я не буду эти хотя, не буду закрывать дальше вот, смотрите тормоза что творится видите колодки отпустила зеленый горит так если вот я сейчас вектор тяги сделаю вперед чуть-чуть попробую прокатиться вперед все это крутится то есть можно причем раздельно крутится то есть можно отслеживать когда задние стойки, передние коснулись то есть это на все повешено раздельно очень удобно очень наглядно, это менять курс вот так просто для это, без всякого там этого замысла просто удобно менять курс здесь можно поточнее взять менялку для курса то есть если вам нужен конкретный градус а там так просто визуально для визуального полета вот эти все фичи тут блядь, здесь все очень жутко работает автопилот это фмс тоже работает почему в x 11 не хочу, потому что в X-Plan 11 вот эта CDU стоит, она здесь вообще неуместна, она лишняя какая-то так, ну в общем здесь, так это что, Тут, ну, вот так вот, да, панель обледенения здесь показывает сейчас почему-то так вот, есть недостатки, И, кстати никто ничего не говорит, поэтому я не хочу ничего делать есть много недостатков, но таких, например, я не вижу, да, какие данные здесь. Есть температура корпуса и прощая хрень такая нужна. Это таймер. Это шасси, все работает. Перекачка топлива, кислород, там все вот это. Все здесь. И полный комплект, что нужно для полета. Здесь всего достаточно. закроет. Так, дальше. Что здесь? Вот еще вот это, наверное, будет. Это освещение сразу. Вот яркость панели и яркость лампочек, Только всякие лампочки короче, везде понатыкнули, не везде одна, так, это сразу понятно, да, это тяга, это нужно грубо ставить вот так, 45, это вот нужно при посадке в основном 45, 43, да, почему-то не выбрал, и 90, да, так, это у нас... Автоматическая хрень, которая будет следить за углом скольжения взглядом. Мы делали плагин с, с кем-то, с Михаилом да? Могу ошибаться. То есть, когда скользит куда-то этот аппарат, то у вас взгляд в ту сторону уходит. То есть тут он достаточно удобно, я не знаю почему. Мне, мне нравится. Вот это еще интересная штука. Она в зависимости от высоты, скорости и каких-то разных параметров Там 3-4 параметра она, То есть вам легко будет сесть куда-то Вам будет достаточно худ направить кстати, Вот эту штуку направить туда, куда вы хотите сесть И если грамотно, не дергаясь, работать тягой То он вас прям туда точно посадит Причем выставит линейно И все грамотно выставит эти дюзы на 90 градусов также он оттормозится сам то есть он сначала у него режим торможения потом еще там в общем, там мудреный такой код мудренный и короткий, кстати, в том-то и дело вот у меня все так, очень коротко и мудро ну, это колдун, кстати, от ветра управление ветра показывает и вообще он так вот по всем осям работает прекрасно но ну, здесь необходимые данные, высота, вертикальная скорость, там еще какая-то, что тут? в общем, попробую я сейчас на нем взлететь, показать, насколько он послушен, и достаточно на этом, я думаю, объяснять, никому ничего не хочу, так, ну, вертикально он не любит, кстати, взлетать, общем, здесь надо вертикально, потому что будет Дом как то впереди Так, и кнопочки тоже все тут настроены У меня вообще во всех моделях вот так вот это все настроено Можно использовать во все. В общем, я просто сейчас дам тяги И ну, тут тогда получится, нужно просто сразу с упреждением На себя джойстик, брать. кстати, тормоза надо заблокировать ага. Тут они видите, как хотите, так и, и сразу надо на себя будет тянуть на иначе... так вот так вот клинится Сейчас начну убирать в назад, буду на счет разгоняться. точнее поставить. Видите, он на торможении больше вперед даут. Вот. Мне нравится скорость большая. Скорость падает. 40, 40. 30. 30. 20. 10. Вот. Первое колесо таснулось а там переднее все было и смотрим. Вот такой вот.